Всем привет, с вами Гриф, и сейчас будет обзор склада вторая часть. В первой части я вам показал свои самые интересные пушки за штурмовика и за медика, а сейчас, как я и обещал, покажу, что же у меня есть на складе за инженера и снайпера. Поехали. МП-9 навсегда. ПП, про которую уже все забыли. Давно я не видел, чтобы с ней кто-то играл. И если честно, я сам уже не помню, когда последний раз брал ее в руки все же инженером я играю редко но на распродаже инженера я все же ее приобрел просто чтобы она была следующий у нас идет обычный скар ПДВ. совсем недавно я купил на него скин и частенько начал с ним играть он у меня до сих пор не набит и я думаю все же стоит набить с него десяточку благо выглядит этот значок очень даже неплохо Едем дальше конечно же у меня есть Таварктар и не один а целых пять. И все это результат неудачной попытки выбить его золотую версию Если кому интересно, у меня на канале есть видео, как это было Далее, ACR QB Немного урезанная версия КТАРа, но распиливает почти так же быстро А по отдаче, почему-то мне ACR нравится больше Идем немного пониже и видим берету MX-4 Шторм Тоже навсегда Если честно, эта пушка сильно недооценена в перестрелках с донатом я чувствовал себя ничуть не слабее, чем если бы держал в руках ту же АЦРСи или Скорелл. Говорю как есть, если АС легко конкурирует с Тайпом или М16А3, то берета не уступает новым коробочным стволам за инженера. Также на сдачу с пяти коробочек мне выпал лесной камуфляж. Конечно, хотелось бы выбить картель, но мне и так есть чем поиграть. Калика М960А. Кто-то считает ее очень слабой пушкой, но я так не думаю. Мне не раз удавалось вытаскивать с ней очень напряженные бои. Как я понял, у нее есть два очень хороших плюса. Это там стрельбы и большой магазин на 50 патронов. Я ее убрал по акции оружийный барон и кредиты за нее мне вернулись. Следом у нас идет золотой Scar LPDV. Выбил я его после Нового года, когда кредиты по одной из акций ко мне вернулись. И что интересно, в тот раз мне упала сразу золотая версия, в то время как обычная у меня уже была. UMP. Наимощнейший пистолет-пулемет с уроном 85. Вблизи распиливают прыга с 3-4 патронов. Жалко только, я очень редко с ней играю, но ничуть не жалею, что его выбил. И, наконец, XM8 Compact. Первое ощущение игры с ним были, что это вообще ПП? Имеет урон в секунду более тысячи, как, в принципе, эктар, но чуть-чуть до него не дотягивает. В то время у меня эктара еще не было, и компакт меня выручал. Обо всем остальном, я думаю, смысла рассказывать нет. А теперь, пожалуй, самое интересное. Я покажу вам, что имеется у меня на складе за снайпера. А X308, как же без нее? Последнее время я с ней играю чаще, чем со всеми остальными пушками. Единственное, из-за чего я ее выбивал, так это ваншот с одного попадания. Независимо защитные или перчатки или ботинки у противника, она пробивала все. Но последнее время ваншотов стало много, похоже, что с ней все-таки что-то сделали. Также и на нее я недавно взял скин. Думаю, набить ее и перейти уже на другую, более интересную пушку. Следом за ней идет DSA SA58SPR. Некий гибрид болтовки и полуавтомата. Мне она нравится. Особенно она мне помогла набить 150 фрагов на выживание из последнего задания мозгового штурма. Если так прикинуть, стрелять она может быстрее, чем Макмиллан, как это ни странно. Главное научиться вовремя выходить из режима прицеливания после каждого выстрела. Идем далее. МК-14ЕБР. Изначально ее скорострельность была аж 380, и тогда с ней можно было легко играть на ПВП, но сейчас я использую ее в основном на спецоперациях по типу Вулкана или Анубиса. Кстати, с уроном 225 она легко ваншотит обычных ботов на ПВЕ. А вот и Макмиллан, самая, наверное, приятная болтовка, которая только может быть. Взяв ее в руки один раз, я с ней не расставался до того момента, как ее не набил. И до сих пор мне очень нравится с ней играть. Калика м 951 – То самое снайперское колесо, которого многие боятся. И сильно бесятся, когда их убиваешь с него. Уже давно развеян миф, что именно Калика является самой нагибной пушкой. Но только отчасти. Про нее я не забываю. Хоть и давно ее набил. Нет-нет, да возьму просто пострелять и покайфовать от того, как она выносит. На моем складе есть и скаут. Пушка, с которой можно даже фаззумить. Кстати, у меня иногда это получается. Также я сделал при заказ новых камуфляжей Open Cup. Одним из которых будет камуфляж на скаут. Взял именно комплект снайпера, ведь остальных новых пушек у меня просто нет. ВСС Винторец, покупал я его также по акции Оружейный Барон, в целом он мне нравится, буду понемногу его набивать. И напоследок легендарная AS-50. Выбил ее уже очень давно и набивал в основном на ликвидации, когда она была еще популярна. На PvP с ней играю редко. И это еще не все. Совсем скоро я сделаю обзор моих достижений, статистики, снаряжения и дополнительного оружия. Если вы хотите все это увидеть, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи в новом видео.